пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Возможно, вы помните писателя по имени Майкл Крайтон. Он был силой в сфере американских развлечений. Он был романистом, он был кинопродюсером, выпустил массу лучших фильмов и книг бестселлеров, штам Андромеды, парк юрского периода и так далее. И т. д. Но он также был, и об этом меньше помнит, политическим философом и очень мудрым. 20 лет назад, перед тем, как умереть, Майкл Крейтон выступил в Сан-Франциско с речью о климатическом кризисе. И в этой речи он описал климатическую активность как религию, а не политическое движение. Религию для городских атеистов, для людей, которые отвергают все аспекты иудаизма и христианства. Климатические активисты, не говоря об этом вслух, создали религию. Все черты, которые вы узнали бы в любой общепринятой религии. У них был свой Эдем, которым был мир до прибытия поселенцев. У них был бы свой первородный грех, потому что это есть в каждой религии. В их случае это была бы промышленная революция. И из-за этого первородного греха они верили, что грядет восхищение, конец времен. А потом они говорят, что конец времен был климатической катастрофой. Так что единственный способ спасти себя от этого восторга, от этого конца времен, это отречься от своих энергетических грехов и принять климатическую активность. Поэтому Крайтон определил это как признак того, что религиозные верования присущи человеку. Они есть у каждого, даже у атеистов. Вы можете не поклоняться Богу, но вы собираетесь чему-то поклоняться, и это правда. Немногие политические теории хорошо стареют, даже старше 20 лет. Но у Майкла Крайтона это так. По мере того, как посещаемость церкви и самоидентифицирующаяся религиозная вера в этой стране падают с обрыва, культ климата стал еще сильнее. Сейчас даже президент Соединенных Штатов предупреждает, что миру придет конец, если мы не примем новый зеленый курс и не легализуем аборты до момента рождения. Джо Байден говорит, что изменение климата уничтожит мир. Вам лучше передать повестку Дня Демократической партии. Если вы этого не сделаете, вы присоединитесь, цитирую, к самой серьезной угрозе существованию человечества, с которой вы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие. Это красный код. Смотрите. Вот в чем суть изменения климата. Это в буквальном, а не в переносном смысле явная и реальная опасность. Здоровье наших граждан и наших общин буквально поставлено на карту. Ведущие международные климатологи ООН называют последний доклад о климате ничем иным, как, цитирую, «красным кодом для человечества». Позвольте мне повторить это еще раз, красным кодом для человечества. И делают самые большие инвестиции за всю историю, 2 доллара 3. Миллиард, чтобы помочь общинам по всей стране построить инфраструктуру, предназначенную для того, чтобы противостоять всему спектру бедствий, которые мы наблюдаем до сегодняшнего дня. Экстремальная жара, засуха, наводнения, ураганы, торнадо. Так что это не наука это теология, но это также и политика. Вы заметите, что Джо Байден сказал, что мы тратим 2 доллара 3 миллиард, чтобы исправить это, цитирую, помочь общинам построить инфраструктуру, чтобы противостоять стихийным бедствиям. Хорошо, 2 доллара 3 миллиард. Куда пойдут эти деньги? Никто никогда не спрашивал. Оказывается, большая их часть пошла на то, что называется инициативой справедливость сорок. Это называется инициатива справедливость сорок, потому что 40 процентов денег, налоговых долларов, идет на борьбу с так называемым экологическим расизмом в неблагополучных общинах. Что означает, преимущественно латиноамериканские, коренные и афроамериканские районы. Другими словами, это еще одно федеральное финансирование, которое исключает большинство населения по признаку их расы. Это полностью незаконно. Это преступление по закону о гражданских правах, и вы все согласны с тем, что это хорошо. Федеральные суды уже блокировали другие попытки администрации Байдена сделать что-то подобное, но эти усилия ускользнули. Почему? Потому что это климат. Теперь можно подумать, что отдел гражданских прав Министерства юстиции заметит, если мы тратим сотни миллионов долларов исключительно на расовой почве в нарушении федерального закона. Но у генерального прокурора Соединенных Штатов нет с этим проблем, потому что этого требует климат. В соответствии с указом президента о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за рубежом, мы разрабатываем всеобъемлющую стратегию обеспечения экологической справедливости. Общины цветных, общины коренных народов и общины с низким уровнем дохода часто несут на себе основную тяжесть вреда, причиняемого экологическими преступлениями, загрязнением окружающей среды и изменением климата. Поэтому, конечно, ни одно из этих утверждений не подкреплено никакой наукой или данными. Это политические лозунги. Они полностью выдуманы. Они не настоящие. Но это все равно происходит. Поэтому мы направляем помощь при стихийных бедствиях на основе цвета кожи. Это безумие. Являются ли ураганы расистскими? Ураганы могут быть плохими, но являются ли они расистскими? СМИ говорят нам, что да, они расистские. Десятилетия назад это было один или два раза в сезон, то, что произошло сейчас с изменением климата в этих экстремально теплых водах, это почти, знаете ли, происходит постоянно. Этот шторм в некотором роде является плохой новостью для людей, которые все еще пытаются отрицать изменение климата как фактор. Республиканцы Флориды отрицали изменение климата, поскольку чудовищный шторм надвигался на побережье. Это будет первый раз проверка того, как вы адаптируетесь к этим новым более сильным штормам на более теплой планете в результате изменения климата. Угроза усугубляется, конечно же, изменением климата. Чарльстон, как и Майами, получает воду, которая поднимается в хороший солнечный день. Это изменение климата, потому что уровень воды повышается. Наша Земля становится теплее. Я думаю, просто не осталось никаких сомнений в том, что она кормит этих зверей. Вы только что видели примерно восемь человек подряд, которые ничего ни о чем не знают. Никто из этих людей не является ученым-метеорологом или даже эффективным метеорологом. Они политические деятели и они все выдумывают. И мы знаем это потому, что, оказывается, люди следят за ураганами. Есть списки ураганов. Таким образом, мы знаем, что не было никакого увеличения, Никакого увеличения частоты ураганов в Соединенных Штатах с 1900 по 2020 год, 120 лет. На самом деле количество ураганов фактически сократилось за последнее столетие. И за тот же период смертность от ураганов и других стихийных бедствий снизилась на 90%. Правда? Но сейчас это большая угроза. Смертность снизилась на 90%. Проценты? Так что, возможно, цель не в том, чтобы спасти человеческую жизнь. Возможно, цель не в том, чтобы спасти окружающую среду, что может быть главной причиной того, что все клипы решения разрушают окружающую среду. Но как бы то ни было, игнорируйте факты. На самом деле, самый точный прогноз предполагает, что ураганы в будущем станут на 25% реже. Таковы данные. Данные больше никого не волнуют. Мы видели это и в случае с ковид. Наденьте тканевую маску, сказал Фаучи, хотя в частном порядке признал, что тканевые маски бесполезны для предотвращения передачи ковид. Сделайте укол от ковид, сказала нам Кэти Хачул стоя за кафедрой, потому что, и мы цитируем, этого хочет Бог. Так что еще раз повторяю, чтобы это ни было, это не наука по определению, это религия. Но несмотря на то, что Конституция запрещает правительству США иметь государственную религию, сейчас это наша государственная религия. И это также религия средств массовой информации и отрасли здравоохранения, которая резко выросла за последние три года. Так что же будет дальше? Как бы то ни было, у нас есть некоторые ориентиры, которые дают нам подсказки. Всякий раз, когда у вас есть религиозное движение, в центре которого нет Бога, вас ждет катастрофа. Вот чем был марксизм. Фанатики хотят наказывать людей во имя своей веры. Это всегда было правдой. Это происходит по всему миру до сих пор. Мусульмане-шииты регулярно подвергают себя бичеванию по всему миру в Ираке, Бангладеш, Афганистане, в память о смерти внука Мухаммеда. Вы видите эти изображения на своем экране прямо сейчас. По крайней мере, это настоящая религия, проверенная временем более тысячи лет. Католики на Филиппинах иногда бичевают себя в пасхальные выходные в качестве формы искупления. Они снимают свои рубашки и обувь и хлещут себя плетьми. Вы видите это прямо сейчас. Так ясно, что это человеческий порыв. Во Всем мире люди занимаются самобичеванием во имя религиозной веры. В Индии индуистские йоги прокалывают себе щеки и вонзают шипы в лицо. Это довольно наглядно, но такое случается. Это люди веры. Мы их не критикуем. Мы просто говорим, что это особенность религии. Но по крайней мере в центре всего этого есть Бог. В Соединенных Штатах нет Бога в центре всего этого. Так что же это значит? Это означает, что вы вот-вот будете сурово наказаны во имя чьей-то безумной климатической религии. Например, в следующий раз, когда вы пойдете в больницу на операцию, врач вполне может сказать вам, что на самом деле он не может дать вам анестезию. Мы скажем вам, что необходимо отказаться от обезболивающих во имя климата. Кстати, мы это не выдумываем. Врачи системы здравоохранения Генри Форда в Мичигане в настоящее время предлагают сократить свой углеродный след на 10% за счет уменьшения количества анестезии, которую они дают двум пациентам. По-настоящему. Вы едете туда на аппендэктомию или любую другую медицинскую процедуру, и вы действительно будете страдать, потому что этого требует Бог климата. Как далеко мы находимся от системы Майя или от стеков? не так далеко, как мы думаем. Как выразился один врач в этой системе, цитирую, долгое время существовало мнение, что парниковый эффект, вызываемый в медицинских учреждениях, является неизбежной и неизбежной стоимостью оказания медицинской помощи пациентам. Но мы узнали, что уменьшение расхода анестезирующего газа – это один из многих способов, которыми здравоохранение может уменьшить свой вклад в кризис глобального потепления. Подумайте об этом минутку. Если вы пытаетесь уменьшить свой углеродный след, если вы действительно верите, что углерод был главным ядом в нашей окружающей среде, что, конечно, не так. Но если бы вы так думали, избавление от анестезии или уменьшение количества обезболивающих, которые вы даете людям, разрезая их скальпелями. Вероятно, было бы последним вот что бы вы сделали. 10 лет назад исследователи из Германии предположили, что сокращение количества анестезии, проводимой пациентам, позволит снизить выбросы парниковых газов для защиты озонового слоя. Так что это было 10 лет назад. И в то время идея не сразу прижилась, потому что это безумие и резко увеличивает человеческие страдания, которые мы стараемся уменьшить. Потому что, в конце концов, это цивилизация. Но по мере того, как цивилизация отступает 10 лет спустя, больницы в США внезапно решают, вау, это отличная идея. Заставить людей страдать больше и скупить свои климатические грехи. Мы на борту. Итак, вопрос в том, опять же возвращаясь к примитивным религиям, которые доминировали на этой земле до недавнего времени. Майя, ацтекам и любой другой религии, ориентированной на человеческие жертвоприношения как скоро эти больницы решат, что лучший способ уменьшить свой углеродный след – это заставить своих пациентов постоянно спать. Это происходит в Канаде. Правительство Канады убило тысячи и тысячи своих собственных граждан. Тысячи из них. Были ли углеродные следы этих людей частью этого? Я не знаю. Но в конце концов, ложные религии заканчиваются тем, что убивают людей. Если вы думаете про себя, я просто не поеду в больницу в Германии или Детройте. Это не сработает, потому что это не то конкретное решение, которое они предлагают. Они так думают и такого рода мышления сейчас повсюду. Не только в больницах пытаются сократить выбросы парниковых газов. Агентство по охране окружающей среды Джо Байдена только что объявило о плане, цитирую, ликвидации почти всех выбросов парниковых газов от транспорта к 2050 году. В самом деле, как вы собираетесь это сделать, если эти люди ничего не смыслят в энергетике или инженерии, они ничего ни о чем не знают. Так что их решение вряд ли улучшит жизнь здесь. Поэтому их новая идея состоит в том, чтобы сократить так называемые поездки на работу и запись прямо сейчас, увеличить удаленную работу и виртуальные взаимодействия. Другими словами, они хотят, чтобы вы оставались дома и не имели физического контакта с другими людьми. И пока вы застряли в своем доме во имя защиты окружающей среды, даже не думайте об использовании газовой плиты, камина, дровяной печи или обогреве помещения. И так, что они делают с тех пор, как закончились карантины против ковида, так это продолжают поощрять работодателей держать своих сотрудников дома. Изолировать людей в их маленьких капсулах, сделать их бессильными. И они делают это не потому, что это хорошо для экономики. Очевидно, что это плохо для экономики. Они делают это потому, что этого требует их религия. Это заставляет вас взглянуть на катастрофу ФА несколько недель назад в совершенно новом свете. Что это было на самом деле, не так ли? Итак, вам не разрешают делать анестезию в больнице, и довольно скоро вы, возможно, больше не сможете выходить на улицу на работу. Что еще вам разрешено есть в условиях климатического кризиса? Как насчет того, чтобы больше не было ни тепла ни кондиционеров, ни электричества ни автомобилей ни ношения кожи? употребление мяса, нерождение детей. Все это грехи против климата. Значит для вас это насекомые, вода из-под крана и безбрачие. Это жесткая религия. Даже Иоанну Крестителю приходилось есть мед и саранчу. Для вас больше нет меда. Мы выше самоотречения. Мы находимся на следующем этапе. Виви Крамасвами, основатель и исполнительный председатель Strife Asset Management, который видит общую картину этих идей в нашей стране, и мы рады, что они у нас есть. Большое вам спасибо, что пришли. Так что вы, я бы сказал, очень рациональный человек. Это не похоже на рациональные идеи, как будто это невозможно обосновать на основе науки или экономики. Я не думаю, что есть другое объяснение, кроме религии. Религия – это абсолютное объяснение, Такер, но вот маленький грязный секрет религии климата. Она не имеет ничего общего с климатом, а все связано с тем, чтобы заставить Запад и Америку в частности извиниться за свой успех, который она рассматривает как грех. И я могу вам это доказать. Потому что если бы речь шла о климате, то это движение заботилось бы о переносе добычи нефти в такие места, как Китай. Но почему-то оно нападает только на добычу нефти в Соединенных Штатах. И в прошлый раз, когда я проверял, это называлось глобальным потеплением. Вы также можете отнестись к этому движению враждебно. Большая загадка на самом деле заключается в том, что это враждебное отношение к ядерной энергии, которая была бы лучшим известным человечеству решением для производства безуглеродной энергии, даже если вы придерживаетесь этой религии. И все же враждебность движения за охрану окружающей среды ЕСК и с с ним климатической религии к ядерной энергии показывает, что происходит. Это может быть слишком хорошо для решения проблемы, когда у них больше нет троянского коня для глобального равенства. Так вот, в чем суть всего этого, извиняясь за наш успех и наш современный образ жизни, используя климатическую религию просто как средство достижения этой цели. Она имеет примерно такое же отношение к климату, как испанская инквизиция имела отношение к Христу, то есть совсем ничего. На самом деле речь шла всего лишь о власти и господстве над людьми. Вот что это такое. Это совершенно верно. Но в отличие от других сумасшедших религий, которые, вы знаете, мне не нужно иметь с ними ничего общего, потому что у них нет централизованного технологического контроля над моей жизнью. Эта религия обладает большей властью, чем любая религия в истории. Это верно, потому что она слилась с государственной властью, чтобы добиться того, чего ни религия, ни государство не смогли бы добиться сами по себе. Если бы не заставили людей подчиниться. Я думаю, что мы находимся в тот момент, когда американцы не могут просто обвинять власть имущих сверху вниз, хотя это и важно. Но я думаю, что каждый должен просто посмотреть в зеркало и спросить себя, что это за вакуум в нашем сердце, который заставляет нас хотеть преклонить колено, хотеть быть настолько покорными этой власти, верить в то, во что мы никогда бы не поверили. Вы говорите об ученых. Известный математик и ученый, мой герой, Блёс Паскаль, как известно, сказал, что если у вас в сердце дыра размером с Бога, то эту дыру заполнит что-то другое, если этого не сделает Бог. И это то, на чем охотится эта климатическая религия. Это одна из форм охоты на жертву. И жертва это мы сами, потому что нам больше ни во что верить. Мы склоняем голову перед этой новой нерелигией, это просто культ, потому что, по крайней мере, культура. Религия выдержала испытание временем. Вот что это такое, как культ за последние 30 лет. Он действительно исчез, так как наша приверженность стране и Богу исчезла. Чувак, это одно из самых умных наблюдений, которые я когда-либо слышал. И я не могу вспомнить, когда это было. Нам нужно заглянуть внутрь. Что это за вакуум внутри нас, который позволяет нам молиться о чем-то подобном? Я думаю, это то, что я имею в виду. Это так умно. Большое вам спасибо. Рад вас видеть. Спасибо вам. Розанна Барб, одна из самых известных актеров на телевидении, действительно знаменитая стендап-комик всех времен. Она в течение девяти лет снималась в шоу со своим именем. А затем ее отменили довольно эффектным образом. Она вернулась. Она удивительный человек, оказывается очень глубокий и умный человек. Она присоединяется к нам в студии, чтобы рассказать, что она делает дальше. Fox News Alert. Я Трейс Галлахер из Лос-Анджелеса. Мы в прямом эфире. Белый дом сообщает, что неизвестный высотный объект был сбит над водами у берегов Аляски. Это произошло всего через несколько дней после того, как США сбили китайские аэростат наблюдения у берегов Южной Каролины. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби говорит, что объект летел на высоте около 40 футов и представлял, цитирую, разумную угрозу безопасности гражданских рейсов. Смотрите, мы называем это объектом, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент. Мы не знаем, кому он принадлежит, принадлежит ли он государству, корпорации или частной собственности. Мы просто не знаем. Кирби также говорит, что президент Джо Байден приказал военным уничтожить объект, который военные отслеживали со вчерашнего дня. Обломки упали на замерзшую воду и теперь будут собраны для анализа. Я Трейс Галлахер, смотрите вечером Fox News. А теперь вернемся к Такеру Карлсу. У Розены бар одна из самых замечательных жизненных траекторий из всех, кого мы когда-либо встречали. И она узнала от нее больше, чем большинство людей, это точно. Она начала с самого низа, а затем из ниоткуда создала и написала один из самых успешных ситкомов всех времен. И поэтому ее карьера, конечно же, она, Розанна Бар процветала, а потом она совершила ошибку, высмеяв лучшую подругу Барака Обамы, Валерий Джаред. И ее карьера была полностью разрушена. Они пытаются разрушить и ее личную жизнь тоже. Но она вернулась. Ее трудно победить. У нее совершенно новый специальный стендап на канале Fox Nation под названием Rose, и Бар отменил это. Вот часть этого. Чувак, у меня там были тяжелые пару лет. Меня уволили, потому что, по сути, я неправильно расово отнеслась к кому-то, кого считала белой женщиной. Ух ты! Я знаю, я так и думала, что именно поэтому, это правда. Многие из нас думали так в свое оправдание. Мы целый час сидим с Розаной Бар. Это будет на канале Fox Nation, но сейчас она присоединяется к нам на съемочной площадке. Розанна, большое вам спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили меня. Я вам очень признательна. Это? Я так рада быть с вами. Мы собираемся вникнуть во все детали. Вы сказали, мы ужинали вчера вечером. Я просто многого не знал. Чем вы развлекаетесь? Самый лучший. Вкусно? Абсолютно лучший. И мы еще вернемся к этому. Но для целей этого сегмента. Что это особенное и почему оно на Fox Nation? Что вы делаете и почему? Это своего рода возвращение к... К стендапу после многих лет, и они предложили мне прийти и выступить со специальным стендапом, и это было в ответ на то, что меня уволили. И они встали на мою защиту. И я подумал об этом, и я подумал, да, сэр, мне нужно сказать свое слово. Мне нужно ответить, потому что, знаете ли, мне вроде как не разрешили даже извиниться за то, что произошло. Меня просто занесли в черный список и вы знаете, просто полностью отменили даже комментировать то, что произошло. Поэтому я подумала, что стендап — отличное место, чтобы вернуться и рассказать о том, что произошло, и рассказать об этом правду, а также поговорить о самой культуре отмены и о том, насколько она ужасна и насколько фашистская. А шутки — отличный способ презирать власть, особенно во время президентства Байдена. Я люблю смеяться над ней с презрением, потому что она заслуживает того, чтобы над ней смеялись с презрением. А мои шутки такие замечательные. Они самые оскорбительные. Я разговаривала со своими друзьями, которых тоже отменили. И мы все говорили, что вместе составили компанию. Когда мы вернемся, мы будем еще более агрессивны, чем когда-либо прежде. Так что моя позиция будет еще более оскорбительной, чем я когда-либо была. И я так счастлива потому что вы должны быть более оскорбительными, когда культура настолько оскорбительна, что нет абсолютно никакого смысла в том, что это против жизни, против человека, против культуры, против гражданина. Вы должны быть таким оскорбительным, чтобы оскорбить самое оскорбительное, что сейчас есть на Земле. И я думаю, что сделала это... Это очень высокая планка. Я просто хочу взять назад одно предложение. У вас есть друзья, есть сообщество людей, которых отменили. Вы знаете друг друга. Комики, особенно комики, потому что, как я уже говорила вам вчера вечером, я была в ужасе, когда Обама подписал закон о Андао, потому что я сказала, «Боже мой, это атака на комедию, и все комиксы говорили об этом». Похоже, мы сейчас ничего не сможем сказать. И это правда и забавно, что я сказала это в Твиттере, и что я стала первой жертвой культуры отмены в значительной степени. Но вы знаете, так много других комиксов тоже пали и не могут найти работу. И вы знаете, у них нет средств к существованию. Потому что, знаете ли, если только они, как вы знаете, смехотворно не подлизываются к тому, что считают левые. У левых совсем нет чувства юмора, так что давайте будем реалистами. У них совсем нет чувства юмора. И у них нет никакого чувства юмора по отношению к самим себе. Как и у любого человека, находящегося у власти, который не может понять шутку о себе, как человек, которого я упомянула, она должна была просто отшутиться. Но вместо этого она позвонила в ABC и потребовала, чтобы меня уволили. Так почему же вы не можете просто посмеяться над собой? Вы знаете? кто-то, находящийся у власти, кто не может даже посмеяться над собой. Это опасный человек. И это то, что они говорят о третьем сроке правления Обамы, так что оглянитесь вокруг. Я думаю, что была довольно права в своем твите. Никто не понял моего твита, потому что у них нет геополитического фона, чтобы даже понять это. Они такие «О!» И она сказала мне, что они просто идиоты. Так что если вы даже не можете посмеяться над собой, вы опасный человек, и у вас есть сила. И у вас нет чувства юмора по отношению к себе, о котором говорят комики, это опасно. Это так опасно. Не так ли? Это просто очаровательно. Я не могу не согласиться с вами. А также разница в мощности меня завораживает. Итак, вы здесь. Я собиралась сказать, что это ее третий срок, потому что она мозг Обамы. Но из-за нее вас уволили. Так как же именно, а вы один из самых известных комиков в мире. И она уволила вас с работы, унизила и как бы перевернула вашу жизнь, у нее была на это власть. Так как же так получилось, что она имеет право обижаться на то, на что как будто она не должна обижаться. Она у власти. Я знаю, потому что они никогда... Эти люди, они всегда жертвы. Они издеваются, издеваются, издеваются, издеваются. А потом, когда их призывают быть хулиганами, это была я. Тогда они становятся жертвой. Бесконечная история с жертвами хулиганов. Это две стороны одной медали, и они пытаются превратить всю нашу культуру в хулигана, жертву хулигана. И это просто не сработает. И мои шутки как раз на этот счет. Почему мы называем этих людей жертвами, которые на самом деле являются хулиганами? Да, и намного могущественнее нас. Достаточно могущественный, чтобы Розану Бар уволили из ее телешоу. Да, и им нравилось, о боже мой, им нравилось это делать. Им действительно нравилось это. Да, им это нравится. Им это нравится. Им нравится держаться. Когда вы говорили обо всем этом климате, культуре, религии, им нравится причинять боль. «О, я уверена, что они сидят там и говорят, да, мы собираемся резать». Как будто старики не могут получить свои обезболивающие. Я слышу это все время, так как моя мама старая. Они отказывают старикам за 80 обезболивающих. Им это нравится. Им нравится причинять боль, потому что, по сути, это похоже на фашизм и нацизм. Они проводят эксперименты над пленными, ничем не отличаясь. И это отвратительно. И тогда мы должны рассматривать это как прогресс. Это не так. Это совсем не так. Я просто хотела это сказать. Я не собираюсь оставлять за ними последнее слово, только не за мной. Я буду сражаться в своих силах, несмотря ни на что. Мне все равно. Я никогда не собираюсь сдаваться. Они меня не достанут. Хорошо. Любой, кто только что услышал то, что вы сказали, будет ждать целый час и вашего специального предложения. Потрясающая Розанна Барар. Спасибо вам. специальный стендап-шоу Fox Nation под названием «Розанна Барар отменяют это». Сегодня понедельник, 13 февраля. И, как мы уже сказали, мы собираемся говорить с ней целый час. Это скоро появится на канале Fox Nation. Сэнди Картес полностью растаяла из-за дескрипторов Твиттера ТикТок. Это самая большая угроза для Америки, библиотеки тикток. Мы подумали, что спросим создателя липсов тикток. Считаете ли вы себя самой большой угрозой для Америки? Она присоединяется к нам следующей. По всей стране люди, которые идентифицируют себя как воздушные кавычки, врачи калечат гениталии детей ради прибыли. Так что это скандал. Но леди конгресса Сэнди Кортес не злится на них. Она злится на пользователей твиттера тикток за то, что они разоблачают то, что они делают. Вот ее разговор на эту тему с бывшим главным цензором Твиттера Джоэлом Ротом. Вы знакомы с библиотеками учетных записей ТикТок? Я слышала об этом из новостей, да? Мистер Рот, вы знакомы с этим аккаунтом? Да, мэм, это я. Известно ли вам, что с 11 по 16 августа этот аккаунт размещал ложную информацию о Бостонской детской больнице, утверждая, что они проводят гистерэктомию детям? Да, я осведомлен об этом и других претензиях со счета. А известно ли вам, что эта ложь была затем распространена другими видными, ультраправыми, влиятельными лицами? Да. А знаете ли вы, что все эти утверждения, которые я повторила, были ложными, и этот аккаунт все еще находится на этой платформе сегодня, не так ли? К сожалению, да, это так. Недостаточно цензуры. Самое смешное, что Life TikTok почти не предъявляет никаких претензий. Он просто размещает видео, на которых люди говорят то, что они хотят сказать, и вы можете оценить это. Так, Бостонская детская больница, например, признает, что мы не утверждаем это наблюдение, что она проводит гендерные операции на детях. И в видеоролике, цитируемом больницей, мы увидим пациентов в возрасте 15 лет для проведения первоклассных операций. Другими словами, мастектомии, отрезание груди у детей. Так что это реально. На их веб-сайте написано, что они делают вагинопластику детям. Эта детская больница описывает это как гендерно подтверждающую помощь включая запись гендерно-подтверждающих гистероктомий. Смотрите. Гендерно-утверждающая гистероктомия очень похожа на большинство гистеректомий, которые происходят. Сама гистеректомия это удаление матки, шейки матки, которая представляет собой раскрытие матки и фаллопиевой трубы. Некоторые гендерно-подтверждающие гистероктомии также будут включать удаление яичников. Трудно поверить, что это реально. Мы знаем, что это существует благодаря Хиачеку, который является основателем Липсов ТикТок. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Привет, большое вам спасибо что пришли. Так что же меня сбивает с толку, так это то, что вы не так много комментируете в своей ленте. Вы излагаете факты, вы делаете репортажи. Так из-за чего же именно конгрессвумен Сэнди Кортес так разозлилась. Привет, Такер. Я верю, что Аук и Юэль Рот сошли с ума от того, что люди смогли увидеть правду. Очень беспокоит то, что они больше расстроены тем, что люди знают, что эти операции проводятся с детьми, чем тем фактом, что этим детям делают эти операции. Я имею в виду, что детей стерилизуют и калечат по всей стране во многих больницах, и они просто еще больше злятся из-за того, что мы знаем об этом. Значит, они просто выдвигают необоснованные обвинения. Между прочим, это правительственный чиновник. Она член Конгресса, каким-то образом выдвигающий аргументы в пользу цензуры. Да, именно так. Это очень беспокоит, что у нас есть правительственные чиновники, и мы знаем, что они работали с ФБР, координируя свои действия с крупными технологами, чтобы заставить замолчать любого, кто осмелится сказать правду. А правда в том, что правда не является ненавистной, вредной или опасной, как они утверждают. Им нравится навешивать на меня ярлык террориста. Просто, правда, им неудобно. И именно поэтому они хотят заставить ее замолчать. Таким образом, каждый раз, когда вы платите налоги, часть этих денег идет на телохранителей Сэнди Кортеса и других правительственных чиновников. У вас, конечно же, нет телохранителей. Они публично называют вас кем-то вроде террориста. Теперь она тратит много времени на то, чтобы рассказать вам, какая она жертва и как ей страшно. А на что похожа ваша жизнь? Да, если я опубликую общедоступное видео из бостонской детской больницы, если я просто опубликую это а затем я каким-то образом несу ответственность за угрозу взрыва, то ее критика меня на полу дома сделает ее ответственной за все угрозы смертью, которые я получаю. Не так ли? Если это должно идти в обе стороны. Но это очевидно не так. Это идет только в одну сторону. И я получаю много угроз расправой. Ко мне домой приходили люди, и нет, правительство не платит мне за телохранителей. Привет, правильная цыпочка. Большое вам спасибо. Создатель библиотеки ТикТок, конечно же, и наш друг. Спасибо вам. Итак, вот удивительная история. Антифа продает анархистов, как бы вы их ни называли, у молодежного крыла демократической партии появилась новая цель для их ярости козлы. Что козлы делают не так? Мы не уверены. Мы узнаем об этом подробнее через мгновение. Значит, они тратят все свои деньги на инфраструктуру, не так ли? Вы недавно были на железнодорожном вокзале. Вы ездили по дорогам. Вы пробовали лететь коммерческим рейсом. Куда идут все эти деньги на инфраструктуру? Итак, Джо Байден сказал вам, что он только что потратил на инфраструктуру более триллиона долларов. А затем, после всего этого, мэр Питт, отвечающий за транспорт, сообщил нам, что одна неуместная запись в журнале вывела из строя всю американскую систему управления воздушным движением. Так куда же пошли деньги? Часть из них пойдет на памятники, которые политики строят для себя, посвящают себе, называют в честь себя. Это не новое явление. В Южной Каролине есть пешеходная эстакада Джеймса Клайберна. Он действующий член Конгресса. Как мы можем назвать что-то в его честь? Разве это не неправильно? Это происходит уже 20 лет. Мы тратим на это миллионы. Конечно, они есть по всей стране. Автострада Линдона Джонсона в Даласе, знаменитый мост Эдмунда Петтиса в Алабаме. Эдмунд Петтис был политиком, построен в 1940 году. Так вот, некоторые из этих полезных проектов, приятно иметь мосты, но почему они названы в честь политиков? Эти деньги были выделены на инфраструктуру нашей страны, а не на строительство храмов подлым шарам, которые ею управляют. Насколько это законно? По-видимому, никто не задавал этого вопроса. Так что это продолжается в том же темпе. Люди, отвечающие за деньги, тратят их на строительство храмов для себя. В сентябре 2018 года тогдашний губернатор Нью-Йорка Эндрю Коума изменил название моста Тапанзи. Как вы думаете, он это сделал? О, он назвал его в честь своей семьи. В 2017 году Куома потолкнул законодательные органы к тому, чтобы назвать мост в честь своего отца Марио Куома. И на открытии моста Эндрю Куома ясно выразил суть всего этого политика. Смотрите. Этот мост назван в честь моего отца. Ему бы понравился мост. И в то время, когда президент одержим своей единственной целью построить стену, этот мост находится в вызывающем противостоянии. Что? Ни один Куома не потратил ни доллары на этот мост. Ни один Куома не строил этот мост. Они не архитекторы. Они не рабочие. Политики не заслуживают того, чтобы их чествовали. Они наименее впечатляющие люди в нашей стране. В стране, полной впечатляющих людей, 350 миллионов. Так почему же мы называем нашу инфраструктуру из числа наименее достойных? Ведь они здесь главные. У Билла и Хиллари Клинтон есть свой собственный аэропорт. Гарри Рид, недавно умерший сенатор от штата Невада, один из самых отвратительных людей в Соединенных Штатах, имеет свой собственный аэропорт. Международный аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе. Барак Обама, один из худших президентов в американской истории, имеет свои собственные дороги. Путь Барака Обамы в Индиане. Бульвар Барака Обамы в Калифорнии. Что? Сколько он на это потратил? Нет, он сэкономил все свои деньги, чтобы купить свой спрет на Гавайях и Марта Свиньярд. Даже у Джо Байдена, худшего президента за всю нашу 250-летнюю историю, есть скоростная автомагистраль президента Джозефа Р. Байдена. Что? Он даже не имеет права ездить по ней. У него даже не должно быть водительских прав. Сейчас, так как на данный момент нет шоссе Мишель Обамы. О, оно будет. В этом месте у нее есть только пешеходная тропа, известная как тропа Мишель Обамы-Саут-Ривер-Патч она не заплатила за это ни одного доллара это сделали вы пешеходная тропа мишель обамы получила почти 4 миллиона налоговых долларов ваших денег в последнем законопроекте об осигнованиях и конечно же там есть знаменитый мост роберта к берда и скоростная автомагистраль роберта к берда. и у вас не может быть статуя ибо линкольна мы ее снесли но вы можете почтить великого клигала как потому что он был самым продолжительным демократом в сенате соединенных штатов и кстати ничто связанное с робертом к бердом вербовщик Клана не квалифицируется как одна из знаменитых российских дорог мэра Пита. Это безумие, это поздний Рим, это ограбление казначейства. Почему это так много? Почему бы не принять закон, согласно которому вы не можете называть никого другого в честь политиков? Они самые худшие люди в Америке. Вы не можете называть мосты в их честь и точка. Что же сообщество анархистов, сообщество антифа, Молодежное крыло демократической партии в Портленде, штат Орегон. Делает перерыв в поджогах федеральных судов и расстрелах своих политических оппонентов и действительно движется в новом направлении. Во вторник они решили выместить свой гнев не на людях, а на знаменитом стаде бельмонских коз в Портленде, штат Орегон. Это действительно одни из самых милых существ в Портленде. В три часа ночи кто-то разрезал панель в заборе, ограждавшем коз. Несколько коз сбежали. Они могли погибнуть в результате дорожного движения. К счастью, позже их нашли. Теперь тот, кто это сделал, оставил заметку, обвинив кос Белмонта в решении убрать близлежащие лагеря бездомных. Похоже, это одна из самых несправедливых вещей, которые произошли за очень несправедливый год. Джесс Курц, владелица Беллмонт Гоутс и сейчас присоединяется к нам. Джесс, большое спасибо, что пришли. Это не так, это просто шокирует меня. Я даже не знаю, какова ваша политика, и мне все равно. Как ваши козы оказались втянуты в политический спор? Мы находимся в процессе переезда и прокладываем путь к безопасной деревне отдыха. И поэтому район, в который мы фактически переезжаем, был очищен от бездомных, чтобы мы могли туда переехать. Но почему вы должны это делать? Я полагаю, козы не сделали ничего плохого. Почему их наказывают? Это отличный вопрос. Я чувствую, что это был ошибочный вопрос. Мы полностью волонтерская некоммерческая организация, основанная на пожертвованиях, и мы хотим найти решение. Да, если вы тратите свое время бесплатно, чтобы помочь животным, вы по определению находитесь на самом верху цепочки добродетелей, на мой взгляд, это не так. Независимо от того, за кого вы голосуете. Так вы думаете, что люди, знаете ли вы, кто это сделал, во-первых? Они подписываются сами, но нет, мы не знаем. И честно говоря, на данный момент нам все равно. Мы просто принимаем дополнительные меры защиты, и готовы покинуть непосредственную близость, если потребуется. Если бы вы могли отправить одно сообщение остальному миру от имени ваших коз, что бы это было? Весь наш процесс заключается в том, что мы находим зеленые насаждения в городских структурах и позволяем людям приходить бесплатно, чтобы пообщаться с козами. И вы знаете, они удивительные животные, и мы чувствуем, что важно защищать зеленые насаждения. И вот что мы делаем. Мы переезжаем, когда они развиваются, и переходим к новым зеленым насаждениям. Да, так что защищайте животных и защищайте природу. Благослови вас Господь за это. Джесс Курц, спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером.